VIP-реклама – это молодой и перспективный проект в области рекламы и заработка в сети с свежими идеями и современными взглядами. Мы предлагаем новый, современный интерфейс, беспрерывную работу, качественную поддержку, чистый трафик. У нас вы можете не только размещать рекламу своих проектов, но и зарабатывать на приглашении партнеров. Партнерская программа проекта VIP-реклама – это система с короткими трехместными матрицами, трехуровневыми реферальными бонусами для пассивных участников, а также клонами для создания постоянного денежного потока. Делай деньги вместе с нами!